Последние годы щедрой рукой разбрасывается Накануне Дня Победы Георгиевская ленточка, Теснимая на материале и близко не К шелку и муару, на котором носилась она 140 лет, пока Орден жил и был любим